Такое дело, всем привет, во-первых, тут такое дело. В общем, исполнилась моя еще одна мечта. Это вообще, конечно, это вообще, конечно, но это, конечно, кредит, сразу говорю. А то сейчас я скажу, что я миллиардерша. Вот у меня тут целый этот список, платежки, в общем. Вот, без первоначального взноса на два года кредит. Так, Рича, это не вам. И как же так получилось, что я взяла? Ну, конечно, в кредит. Я не знала, что мне одобрят кредит, потому что у меня, помимо этого, ребята, у меня еще два кредита. Вот. Но мне одобрили. Я сегодня сходила, все подписала, все забрала. В общем, тут в месяц получается платежка по... по... Ну, короче, по пять тысяч по пять в месяц на два года вот самый такой вот набор э, стандарт для начинающего пойдет вот такая вот клавиатура такая вот клавиатура господи я никогда не делала обзор Какого-то компьютера или что проводная естественно проводная потому что она была дешевле вот, она еще с подсветкой. Я не знаю, это когда она включится с подсветкой, или тут батарейки, или что, я вообще без понятия. Ой, зачем такая штучка? Подставки. Или как она работает? С подсветкой. То есть это когда компьютера включаешь, и включается подсветка, что ли? Вот такая вот. Господи, неужели я буду нормально печатать? А никак на это, на ноутбуке половина вот так вот не работает и приходится пользоваться экранной. Вот такая вот клавиатура с подсветкой, потом посмотрим. Вот такие вот колоночки. Я, я таких даже этих фирм не знаю. Вот такая вот веб-камера. Веб-камера. Давайте откроем. Вот такая вот Камера, не знаю, какое там качество, чё? Вот она туда себя гнется. Вот. Самое интересное. Сам компьютер. Ух ты! Непонятно, ну, где перед, где зад, где что. А, ну вот это вверх, раз тут скучалка. Ух, ребята, он тоже там светится, короче, внутри. Ну, на картинке, я не знаю. Короче, я в этом ничего не понимаю. Ой, пленочка тут. Ладно, это потом... Но тут же ничего не надо открывать, просто включил и все, да? Тоже не понимаю, что за фирма. Джокер? <смех> Джокер. Я таких даже не слышала. Вот. Ой, как это все подключать, я вообще не знаю. Так, мы Самое... Это Монитор. Ой, ой, опасненько Так каким образом это открывается Ой, тут столько всяких Проводов, смотрите, сколько всяких штук Это что с этим совсем делать-то Ой Ой, кошмар, сколько тут всяких штук вот. Подставка и такая инструкция. инструкция. Так. О, матовый. О, он такой. Он такой, без он такой прикольный. Сейчас на кухне можно будет телек смотреть наконец-то, когда я буду готовить. Вот такой вот экран. Пойдите, а, вот тоненький сзади вот так вот вот а чё на экране нет пленочки ну, не... ладно есть чем заняться все ребят ну потом покажу как я все включила поставила все всем приветик ребят еще раз это уже следующий день потому что я вчера пришла просто не ходющее, я была уставшая Целый день на ногах Вот И давай, короче, подключать Подключать этот Компьютер В общем, все провода Все подключила Думаю, что -ты, ты не включаешься Он не включается, понимаете Я нажимаю кнопку Вот так вот я тут все поставила ну, Потому что у нас больше некуда Вот, так, короче Он светится светится. Так. Клавиатурка светится. Мышка. А, мышка у меня на ноуте. Да, она то туда, то сюда, в общем, ходит. Потому что Мышка у меня в своем этом, в своем полете. Да, Рич? Да, Рич? Вот. Все, значит, включила. И включаю монитор. Да чего ж ты не включаешься? Ну, нет, подождите, еще ничего это не включила. И включаю в розетку. Только включила и включаю монитор. Включаю, включаю. Не включается. Я сидела, наверное, ну, два часа, я точно сидела, я все перематькалась, переругалась, я думаю, да что за херня, все бракованное, все нести обратно нужно. Ребята, ребята, только утром, только утром, вот не зря говорят, утро вечером мудренее, только утром до меня дошло, что, блядь, я монитор хотела включить и хотела, чтобы включился компьютер. А вот эту-то кнопочку я не нажала, твою мать, я просто, я не включила компьютер, я хотела, чтобы он включился, господи, вот я думаю, я лох, я помню, тупая дура, вот серьезно, но это потому, что вот, да, я говорю, я была уставшая, обычно, когда уставшая, ну, не стоит ничего делать, вот, утром до меня дошло, потом знать, что у меня случается, я включаю с утра сегодня, да, о господи мои ноги! Включаем сегодня с утра. Все включилось, все там это сделала, то сделала, и мне пишет: нет подсоединения к интернету. Я думаю, где это подсоединить? Что это херня? Что делать? Я думаю, Wi-Fi же должен подключаться, ну по идее должен подключаться Wi-Fi. Я все перегуглила, я все пересмотрела, я все, я сижу вообще в панике, я не знаю, что делать, уже все, часа, наверное, 2 три я точно вот такая вот сидела тут в интернете, гуглила, что делать, Но только потом мне подсказали, то что, а как тебе тут будет Wi-Fi, это либо нужно от роутера вести этот провод к э компьютеру, да, либо вот этот воздушный интернет, я не знаю, как он правильно называется. Ну, короче, вставляешь палку, и вот от этой палки он идет Wi-Fi. Вот. Значит, вот такая вот палочка тоже сегодня исходила. Пришлось приобрести. Вот. Я не знаю. Антенна высокого усиления. Вот, значит, с такой палочкой он будет... Работать, в общем, я вообще, я просто, я рехнулась, если я уже на этом этапе, что я блин, включаю, не могу включить, что? вообще дальше, как я буду разбираться. Но я, ребят, хочу разбираться принципиально сама. Знаете, почему? Потому что я уже хотя бы вот, да, прошарюсь, и я уже буду знать, что к чему. А вот это позаби от кого-нибудь, да, они скажут, о, давай денег, там, чаем пои, там, еще чего нибудь потребуют. Мне этого не надо. Я лучше сама помучусь загуглю там, эм, по телефону, может, спрошу у кого-то, но я сделаю сама назвать ну, я точно никого не собираюсь так что сейчас буду делать сейчас буду делать так что ребята вот такие дела еще одну мечту осуществила я у меня короче тут висит в список мечт прошу что прощения там свет у меня тут висит в список мечт ну не только мечт а вообще что я должна сделать за год да сколько книг прочитать куда съездить сколько там набрать, иры, иры, что купить, и так далее. И вот у меня вот этот вот пунктик, типа он просто вычеркивается, копочки. Так что, вс ⁇ пятерка в есть. Так, Хрич, прости. да да да да да да да да да вот не вот это вот засвеченное все выставлять, наконец-то я смогу монтировать нормально в программе, вставлять музычку, и вообще я очень много чего смогу, ребята. О, я начну писать свою книгу, я буду выходить в стримы, я буду, господи, я буду, я столько буду много всего делать интересного, вот допустим, даже э, музыку вставить в видосик я не могу на телефоне. А с этого смогу, представляете? Там всякие премьеры, всякая вот эта вот. Как там эта песня? Блин, как эта песня там поется? Ладно, не помню. Эх, какая песня? Это сразу же все песни из головы вылетели. Лето улетает, лето исчезает, мазафака, мазафака. А мечты-то, ребята, сбываются. К мечтам что нужно делать? К мечтам нужно идти. А если вы сидите вот ровненько на жопочке и ничего для этого не делаете, ну и естественно, то ничего у вас и не будет. Я так говорю, как будто у меня тут какие-то, я не знаю, самое все, конечно, дешевое, но все равно, понимаете? Начинать нужно с малого, начинать нужно с малого. Уже дальше все придет. Поэтому, да, лету, лету, исчезай. мазапока, мазапока, мазапока, да да да Вот смотрите, у меня уже сколько месяц было, да, таких вот, которые глобальные, прям глобальные, глобальные, глобальные. Это.... Это что, это что, это а, переехала в Анапу, раз, купила ретривера, ретривера, купила мою мечту, му -му -му. купила ретривера, да? А компьютер, компьютер, это вообще просто, вот знаете, получилось так, что, блин, я думаю, а чё, ну давай, я рискну, я просто рискну и пойду. Если не одобрят кредит, не одобрят. Но я рассчитала, естественно, естественно, я рассчитала свои силы, да, естественно, да. Вот. И я пошла, я это сделала. И все! Дело остается за малым. Остается что? Настроить. Просто настроить. Просто. Я уже почувствовала себя на эту печь дурой. Но все-таки, ребят, видите, да, это я купила и без чьей-то помощи. Если что, так на заметочку, без чьей-то помощи. О, Господи, ну это вот, это просто у меня, ребят, такое настроение. Я вам его передала. Это стремление к какой-то мечте. Да? Хотя вроде казалось, ну что, ну, дешевый компьютер, дешево это, да, ну и кредит еще сейчас на мне повест. Ну это вообще, ну чему ты Кира радуешься? Кира радуется, Кира рассчитала свои силы, Кира хочет, Кира желает, и Кира просто идет, берет и делает. Вот. Я люблю точно таких же людей, которые не то что сидят там годами и думают, вот я бы это, я бы то. Не надо, я бы это, я бы то. Просто берите, идите и делайте. Вот. Но это у меня просто хорошее настроение. Так что я думаю, что вы за меня порадуетесь. Вот, я сейчас буду это все настраивать. <связать> не знаю, насколько у меня это продается, правда, но я буду сейчас это настраивать. Если у вас есть желание поддержать меня материально, да, то, пожалуйста, ссылочки на донатик, на Сбербанк все в описании. Все, я вас всех очень-очень безумно люблю. С вами была я, Кира Нат. Не забывайте про мой закрытый канал, не забывайте про мой Бусти. Там же много интересных моих приват-видео. Просто, просто... Без цензуры. Ну, вообще, то есть, вообще без. То есть, вообще без. Ссылочка также в описании. Все. Всем пока. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. С вами была я, Кира Найт. Пока-пока.